Всем привет, дорогие друзья, с вами Блэк и сегодня будем продолжать проходить Метро 2033 редукс. Сразу хочу пожелать приятного просмотра и приятнейшего аппетита всем, кто кушает, а тех, кто не кушает, взять, взять что-нибудь себе покушать вкусненькое. А мы будем продолжать. Да, здорово. А, сюда. В прошлой серии мы здесь остановились, и сейчас будет самая сложная миссия вообще в Ихре. Библиотекарший, кстати. Я это уже писали еще давно, еще не в не прошлой серии, а еще. Все ясно. Угу. Спасибо, что сумел дойти. Ну а в следующий раз 100 я 10% зони дойдут. Срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже. И ты им все ну, Конечно, подвиг туда дойти. Все а сумели еще сумели подвиг что вообще сенсу капец сенсу будет? Повторяю, Повторяю, всем А что это их Проводи парня в зал а Какое соседание там что будет? А чё тебя там на мониторе? Чё там? А блин, ладно, не надо. Нет, можем... Ничего там нет, у него интересно. А чё, тоже на соседание идёт? А рыбачишь? Там вода радиоактивная как бы. Не думаю, что тебе... <смех> <смех> норм... А куда в Никита? Какое? -то... Где соседание? Отсюда? Давай открывай быстрее, чё ты. Здорово. Все, я пришел. Заседание. А у них даже часы работают? Что-то очень долгое заседание. Да сколько? Да полдвенадцатого шло. Фига себе заседание. Так как так-то? Это вообще? Ну конечно там есть. Кого? А, ну этих дебилов я понял. Московская область там вряд ли. ли. Одну из них и удар Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Ага. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра. А, уже ракеты запускать. Так тэш. это ж финал будет уже. Но где мы не знаем? Ну где-нибудь. Но мы хотя бы знаем, где искать информацию об этом. Ну, кто попадет под ракету, это их не проблема. Да-да, я знаю. Место, но есть архив. Какой? Нужно туда это нереально. Я не с... буду один туда я идти. До входа я буду ждать да, пока я доберу, доберусь Добрый за ту еще. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Мои люди встретят нас там. А можно не надо, пожалуйста? Записочка какая-то. Так, а ну какая? Кто придумал глупую и нап... напыщенную фразочку о том, что с могуществом приходит ответственность? Мне казалось, что болезнь сосредоточена вся мощь метро. Ага, ага понятно, все Ладно, пошли. Это будет очень сложно. Победить. Решение совета стало для меня ударом, но план Мельника подарил мне надежду, и вот вновь я отправился наверх в город, искать секретный командный пункт. Да, это будет сложно. А кто это там сидит? Толстой, что ли? а еще раз подниматься? Я же поднялся. Так. Противоказ надевай. Э-э, а где противоказ? В смысле? Ой, на чьи это было не чуть. Чуть-чуть. Ой, пацаны бегают. Так, мне надо куда? Куда мне надо? Не знаю, куда ты Мне, походу, надо подземный ход. Так, вроде бы сюда. Не, пацаны, мне не сегодня. Сегодня мне не до вас. Мне подземный ход надо. Так, где он вообще? Где-то здесь. А вот Нет, не Так где он, блин? Куда я вообще бегу? Пацаны. Что делать-то? Спарта. чуть тебе есть? Противогаз есть нормальный, говорю. А что делать-то? Ну нафиг. Сам нет, я, я не буду. Отдыхаешь? Молодец, отдыхай. Опа, нет, нас... Нас убивают. А, убивают. И, пацаны, вы сами нами убиваете его. Не, вы меня не надо, не трогать. Делать надо реально. Артем, да, я тут. тема а с вами? Все, бежим куда? А, да, во вход просто тупо вот во вход. Не во вход, а в прям... прямо вход. И что? Что? Просто таки легко. Почему я не мог открыть ее? Странно. Ладно, пошли. За мной, ребята. Да пошли, пошли, давай. Не будем медлить я это возьму, в принципе. Так, 240 патронов. Да быстрее тут. Бой будет смертельный. С библиотекаршей. Открывайте. Я не умею открывать, а вообще инвалид. Вы сами там открывайте как-то все. Где? Где демоны? О, не поджигать, сейчас поджигу все. Ой, телефон, ща о, телефон, сейчас позвоним. У, все, вы, вы попали. Я бегу тогда. Что-то не хочу никуда идти, ну ладно, я пойду надо идти блин а дверь закрылась только что передо мной ладно ладно передо мной закрылась дверь а ты чё все успокоился чё это что это такое пошел отсюда а я ум вернулся. Ч ⁇ это такое? Ну, танты опять. О, давай. Ч ⁇ тут у тебя есть? Да, там пока пацана убивать я буду с противогазы. Не, не попадете, Не, убегают вас все. Не попадете. То да что такое? Ага, деревья не попали. А эти дебилы попали. А ч ⁇ оно? А сюда можно? Давайте дверь открывайте мне. Вообще. Ч ⁇ делать вообще, а? О, дверь переоткрылась. Давайте как-то... А, там палкой заперто. Все, открыли. А как мне выбираться? А выбираться ты мне как? Помогайте, пацаны. Я тут застрял немножко. Пацаны, помогайте. Откройте двери какие-нибудь. Никуда не уходи, стоит тут. Да я и не смогу идти никуда. Ты чё тут иди вот? А, ну ладно. Чуть -чуть. А да. Кстати, да. Так, что, идем дальше? Ну ладно, это пока не самое страшное. Страшное начнется, когда мы встретимся с ними. И там будет реально страшно. И стрёмно очень. А пока такое себе. Пока я не один тут. Мне, в принципе, бояться особо нечего. Так-то все Вот так вот хорошо. Пока что. Опа! Опа! Нифига себе! Ты чё? Пацаны, убивайте его. все давайте. Расстрелять его. Нифига себе, внезапно такой вылетел. Да. Чуть не обделался. Так, а куда нам идти? Запасной вход. О, ну-ка. Опа, на. Ща мы. Да что то я так выиграю. Здорово, мужик. А может это выбирание? Противогаз тоже разломаны. Ну, как ему и в принципе. Запасной вход. Нет, запасной вход, все. О, а сюда можно ж пробраться, в принципе. Нифига, мы прям в центр пробрались. Ага, а смысл? Мы же туда пробрались, где и были. Хотя нет. Мы нет, мы не были здесь. Так раз тут двери закрыта, О, мы сюда пробрались, правильно все. А нафига мы сюда пробрались? Не знаю. Так, а что тут есть вообще? Дверь закрытый естественно. А что делать? Что делать? О, люстра. мой ты поможешь мне? О, люстра. помог Нифига себе люстра помогает. Не то, что вот эти дебилы, которые не понимают ничего. Люстра, спасибо. Вообще идите сюда дебилы вам люстра должна <laughs> вам люстра помогла спасибо скажите давайте открывайте я не смогу вы я ничего сделать не смогу я тупой я же не умею ничего делать выбивать точно не умею все но больше тут ничего делать нечего давайте быстрее чего вы так медленно У меня сейчас противогаз закончится я тут на минуту еще где-то 15 хватит. Это или нет? Нет, вообще-то нет. Боже. Да, немножко да. разгром. Да нормально такой разгром. Наверное, ну, в принципе, в Припяти также, в принципе. Если какое-то здание зайти, то нет, тут получше будет. Тут хотя бы книжки есть, а там вообще капец полный. Библиотека. книжки Одни всякие разброшены а это мире, ага, в мире... не нападая на каракей но и ага. пока, ты глаза. пока ты смотришь в глаза ага. они тебя не тронут к ним спиной, тебе конец. странно как-то это как сундермен а только наоборот глаз, а выстрелишь вообще больше ничего не увидишь ну ладно, не буду стрелять. Опа, ну что? Начинается, да? Не, стреляйте, пацаны, я не хочу. Нет, я уйду пока. Не, стреляйте. Опа, нифига себе. О, о, нет! Нет, не надо его воровать. Блин, ты живой? Походу нормально так ударился. Ты живой? Нормально живой, все. Нормально. Да, нет, убийцы вряд ли можно. Ну, ударился немножко, рибру сломал, может, на максимум. Да, скорее всего, да. Я так, ну да, его я жив, конечно. Я так, конечно... Придется искать, придется искать самого... Вовремя Естественно, вовремя я камушек. Конечно вовремя же, вовремя мне вовремя все надо искать. Ну, блин, это же нереально. Я же сдохну. да найди архив. а найди архив я веду а как его найти то как его найти хрен ты его найдешь вообще а куда нам идти то наверх да так противогаз меняй блин запутано. так бежим бежим открой дверь а как тут о на в нифига себе тут так какие как Ооо, все начинается капец так книга хранилище я снова был наедине с ужасом и мне предстояло вдвинуть ему прямо в глаза в прямом смысле этого слова да вот это ужас это гигант короче Тихо-тихо, пацаны. Надо ему не шумить. Аккуратненько. Так, куда нам идти? Никуда нам идти. Ну, сюда что ли? Сюда не надо. Ч-то он жрт кого-то. Не будем его отвлекать. Нет? Не надо. Я буду голова тебе смотреть. Стрелять нельзя ни в коем случае ему кипеть. И не к нему плевать будет, блядь. можно смотреть его ну до свидания ты чё я в глаза смотрю все хорошо чего не нравится тебе че делать джим ему что-то не понравилось походу Обманули его. Ах ты, блин. Быстрее беги. Блин, а. Обманули его опять. Май, ломай дверь. куда писать-то, а? тупик что ли? Ой страшно как-то. А за границей нет никаких. Что делать? Так. А где-то это, это документы? Я спрятались Мастер по порядку, конечно. Хайденсик просто. А, тут кто-то был уже, получается. Я тут не, не первый. Блин, мне страшно, я ночью играю вообще. что-то есть в тубчике. Ну, мы какие-то архивы... ладно что я цикую не наверх полюбался аккуратно дырочки ай хрен с ними Я главное найти документы достал киргой нет до свидания а куда мне что то не тупые немножко мне кажется Ух, такое конечно че ч ты ч ты ч ты ч у ты ч охренел что ли закрывать двери один на один с ним остался получается а что делать то в дырочку прыгать надо Ни хрена себе в дырочку прыгнул Архивы, архивы, возьми архивы, нормально, все взял. Я взял в архивы, все. Пойди ты нахрен отсюда, а? Убираться надо с реально. Блин. Нет. Да ⁇ -мо ⁇ то что сделать? а меня зажала просто. Вот так вот зажала просто. Я не знаю, как это сделать. Все, капец. капец. не капец. А, из зря. Зря я шмалял вообще у него. Это ж смерть лютая смерть врага а чем а там нет там нельзя. У -у -у. а я буду троллить их короче куда ах ты ни хрена себе Не затронул. Нет. Нифига себе. Блин, что-то жесткое. Что ж так сложно? А? Я запутался уже. Лабиринты какие-то тупые. Капец. Где эти архивы? нифига ай ты блин а а именно так кусок куда ты прыгнула так да как кто меня убивает это патроны это не то это все не то это все мелочи какие-то тупые которые мне не нужны нет здесь надо все искать нету нифига здесь почему нету ничего здесь я не понимаю как это вообще возможно иди отсюда нахрен не боюсь тебя спасибо я не закрыли меня дверь спасибо называется не в туалете искать что ли те архивы тебе или что Туалет ищи, вот это архивы. Я не знаю теперь, что делать. Убить же его невозможно. Он же бессмертный. И он не один. Библиотекарши много. Миллион. Все, где нафиг. Так, что делать, нам я не понимаю уже. Сколько можно уже бегать, а? Сколько можно? Я уже бегаю тут полчаса. Я не понимаю, что делать я уже. как-то не боюсь особо их. Они все равно тут тупые, медленные вообще. Страшно становится тогда, когда я не понимаю ни хрена. Вот это реально становится страшно. Вот тут, короче, все, все тайны открываются. Вот именно здесь. Где-то вот здесь. Ну где, ну где эти ваши тупые архивы, ну? Дайте мне архивы, я уйду спокойно, все. Ах ты, блин, а? Ну все, хана ну, Здорово, что то речишь ну, О, сейчас бой начнется. Мортал давай. Мортал Комат. Опа, спрятался. Давай, люлей натащи его. Артем, прят, пря Артёма, пря прячься. <гас> прячься быстрее. Да там бой, давай. О, где... Нормально! Библиотекарша тащит. Ну а вот так вот, бой века. здорово. О, ну тебя Спасибо, да. Спасибо, что спустил мне А, сам сдох. Ну, спасибо, он пожертвовал собой, ты понимаешь? Библиотекарша, ну, или он, не знаю. Библиотекарша пожертвовал собой, чтобы... Чтобы мне... не спас. <звук> Ладно. Чтобы меня спасла, да? Чув, вс ⁇ Пошла? Вроде бы да. Все, так, дальше путешествуем. Куда нам надо дальше? Нам дальше надо вот эту дверь, наверное, да? Скорее всего. Пошаду больше нет вариантов. Ух, жесткая миссия, реально жесткая, сложненькая. А, архивы. Подземная хранилище было жутковата. Конечно, чуть не сдох. Я не знал нигде искать. Не даже как выглядело то, что я пытался найти. Но неведомым ангел-хранитель помог мне какой какой же это чего это продолжение того что ты меня пугаешь темы чего не тут делают отдыхайте а давайте жрите я приятного аппетита вам идиот. Я случайно, я не хотел. Я случайно провалился. Ой. ой ой что делать? Куда бежать? Блин, а промазался, а? помогай мне помогай я тут сдохну нахрен а ты ч за стата хрень да мужик ты -то тоже сдох походу потому что с библиотекаршами шутить нельзя и чё дальше отсюда надо было Вот опять тупой туда пришел вообще окрас ботинок капец мне Филиш, а что делать дальше? Я походу дебил. не дебил, но... мне немножко неправильно побежал. Спит, спит, не надо будить его. это плохая будет идея. Все разбужу. Да, блин, опять это логово тупое. А? Проснулся, все таки Беги, беги, беги! Хотя я смысл бежать если меня конец. Ангел-хранитель уже никак не помогает. Да? Чуть, тихо, беди, беди, беди, беди. Куда я бегу вообще? Не знаю. Куда глаза? гляд туда и бегу. Дарова, спи дальше. Не другую сторону ты чуть пугаешь меня такая? Я просто по хардкору бегу. Куда я гляжу? Я походу хана. Я не туда побежал. быстрее пики. И закрывай. О, архивы и Я так ждал это Какой ячейки? Вот это? А что то он прям знает, какая ячейка? Какой архив? Не-не, не тот. Ой, это будет долго, это час, наверное, будет искать. Уже этих ячеек миллиард. Просроченных, которые... Я бы так не шумел на твоем месте. Они ж спят. Ну да, это долго будет, конечно. А ч ⁇ не говорили тебе какая там ячейка? 49, там 69. Я не знаю, какая. 59. Ч ⁇ не говорили типа 30? Да не все одинаковые. Сын. Как ты ищешь вообще? О. Кстати, совершенно секретно. Кто-то это уже видел. А как я выбираться за буду, а? Пацаны же не придут. Мне опять этот ад придется отбегать. Или пацаны придут, помогут. Так, да кто придет? Кто я? Кому я нужен вообще? Так, это все с концена идет. Это все, касательно было. На спарту я нашел планы D6 и карту командного пункта. Да, но мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без него без его помощи? от этого зависла судьба моей станции. Да не выберу тебя оттуда никогда в жизни. Я же боюсь вообще дальше куда-то идти. Ну, если не будет библиотека, что я не смогу. А, ну, нет, уже не будет, наверное. Мы же выбираем. Ага, будут теперь эти львы бегать. Депильные, блин. Ну, еще мутанты другие. Библиотекарши. А, нет, все-таки осталось. Что делать? А, нет, все-таки. Помощь пришла. Фух. Чё, давай, бежим, не заставляем. Давай, красав, поиграй какой 50 центов ты ч, я сейчас сдохну нахрен Артём, у тебя я не ага, у вас Насколько нет конечно получилось я... блин столько на тут стар... да, это... нас засмотрелся. Да, я не, спать не, сегодня а в... раз, точно, Артём, точно Артём, не смогу не сейчас на время сколько одиннадцать часов меня. кстати сейчас не это капец наверное час этой серии идет наверное. <звук> наверное музон а у вас музон есть до сих пор работает так да какой музон тут сейчас мутанты будут убегать такой музон будет от них реально музон есть у них сохранился до сих пор так радиостанции не работают там кто выжил тут выжил все хотя тут э, не радиостанции на колонки вступили там специально а ну да в принципе да. кассета ну да да а я посмотрю что за бумаги ты там нашел я вот радиостанции есть они есть скорее всего есть только метро а вот и она но не она конечно но... тоже неплохая радиостанция компьютер у вас есть наушники есть радио есть все офигенно идем дальше Вы выдвигаемся уже нет, мне уже ничего не страшно давай я после этого вообще уже ничего бояться не буду. Ч делаем, пацаны? Сюда идем? Ну ладно, пошли туда. Да-да, здорово. О, это что, церковь, что ли, у них? Походу, да. Разрушенная, правда. Здорово. полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в d6 тут обозначен. Так какой? Значит, я я такой прошел, ты вообще офигеть. Надо было на камеру записать. Так готов, конечно, да. D6. Ну Сам бы пошел лучше бы. Посмотрел, Здраво! на какой капец э, там происходил. Vous banged. Да вообще, блин, там вообще нереально пройти. Это самая сложная миссия, я как вам отвечаю. Это еще профессионал первого раза прошел. Я просто в хоррор не играл, так меня пугался от всего почти. Так что, идем, идем, все, пошли уже. Двигаемся. Ты тоже должен с нами идти. Ты самый главный, типа, вроде бы. Командуешь всеми. Чё, пускай тоже пойдет с нами. Давай вот эту пушку бери и поехали. Ну, правда, на следующей серии, но все равно. Или в следующей серии поедем. просто сохранение может не сработать. Так-то давайте быстрее действуем куда нет, нет не пойду. не нет, там ничего не видно так куда мы на метро едем поехали так что там глава 6 d6 темный тоннель э, грохот колес запах смерти так начался начался наш путь в d6 мы приближаемся с каждой секундой но в следующей серии только не в этой все Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите продолжение вот D6 вот этого всего, что сейчас будет, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте и всем пока-пока.